Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе Дельта, а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. Заходим в меню Индикаторы и добавляем индикатор Дельта из раздела «Bit Ask Дельта и Объем. Индикатор отобразился в нижней части графика и представляет из себя гистограмму. Отображает он разницу между рыночными покупками и продажами. Положительная дельта означает, что в свече было совершено больше сделок по аску, то есть рыночных покупок, чем сделок по БЕДУ, то есть рыночных продаж. Если дельта отрицательная, ситуация противоположная. При наведении мыши на края свечей индикатора мы можем видеть точное значение дельты в цифровом формате. Переходим в настройки индикатора. Здесь представлено три раздела. Легенда, остальное и цвета. Первый раздел ⁇ Легенда. В нем представлена одна настройка. Это включение либо отключение отображения информации о названии индикатора. Следующий раздел ⁇ Остальное. Режим минимизации. Если мы поставим здесь галочку, то все бары индикатора будут находиться выше оси X. При этом значение дельты будет определяться только цветом бара. По умолчанию отрицательная дельта отображается красным цветом, а положительная – зеленым. Режим отображения – это визуализация отображения дельты на графике. Для отображения доступно три режима в виде японских свечей с тенями, где тень свечи показывает максимальное и минимальное значение дельты, а тело свечи отображает значение на момент закрытия бара в виде максимума и минимума свечи. Этот режим отличается от предыдущего визуализации теней, а также в виде баров, которые отображают значение дельты на момент закрытия бара. И остался в настройках последний раздел "цвета". Содержится в нем три настройки. Покупки это настройка цветового отображения покупок, а продажи это настройка цветового отображения продаж. Цвет high-low это цветовая настройка отображения максимального и минимального значения дельты в баре. На этом все. Теперь вы имеете представление о работе индикатора дельта и сможете с легкостью определить, кто в текущий момент преобладает на рынке – покупатели или продавцы. Данная информация может использоваться как отличное дополнение к вашей торговой стратегии.